Всем приветик! Чувства женщины. Выбираем, смотрим. Нежность. Женщина находится в чувствах нежности. И также сама женщина является нежностью. Не... Вот женщина и нежность. То есть, наоборот, если вот. Я сейчас вам поешь, что скажу. Вот. Н, е и Же. Женщина, и есть обратно читать: неж. Нежность. Неж. Нежность. Находится в состоянии нежности. Сама вот является самой-самой нежной. И также хочет, чтобы к ней проявляли окружающая нежность. Всем пока!